Всем огромный привет! С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. И сегодня на моем канале стартует новый вид контента. Я буду делать реакции, но не обычные реакции, а начну э, с реакции на ретро-клипы. Начнем мы с клипа 1986 года Аллы Борисовны Пугачевой на песню «Золотая карусель». Немногие, в принципе, знают эту песню, но я ее очень люблю и только представьте 86 год технологии очень сильно шагнули вперед и мне в 86 году был один годик о боже а пугачева уже снимала клипы записывала песни была достаточно популярной артисткой и сегодня я буду смотреть клип комментировать, надеюсь, вам понравится. В комментариях, конечно же, пишите, какие еще клипы мне следует посмотреть, поделиться с вами своим мнением. Пишите названия артистов, это могут быть русские, зарубежные. Ну, а я буду находить для вас интересные ретро-клипы, композиции. И, на мой взгляд, всегда... Очень поучительно немножечко посмотреть назад и сделать для себя некоторые выводы. Ну а сейчас давайте смотреть клип, и любые ваши вопросы, пожелания я принимаю в комментариях к видео. Смотрите, в кадре сразу же появляется та самая золотая карусель. Обстановка тех лет, Алла Борисовна. Прическа, блузка. Конечно, потрясающе. Иллюстрация идет происходящего в песне и достаточно долго, смотрите, не меняется план. В современных клипах это просто ну, недопустимо. Ой. Всё, внимание приковано непосредственно кали борисовне она грустная печальная вы видели это вы видели эти глаза ну просто потрясающе ребят когда она как-то ну я не могу так изобразить Алла Борисовна, великая актриса, конечно же, но вот этот взгляд в сторону и затем она кокетливо возвращает его обратно, конечно, нужно еще многим артистам этому поучиться. И вы видите обстановку тех лет. Сейчас, мне кажется, не делают такие ремонты, ну, не знаю, может быть, кто-то делает. Одежда, прическа — мы улетаем вообще в другой мир с вами сейчас. Смотрим дальше. Она сейчас облокотится на колонну. Нет, она, смотрите, движется, она уходит куда-то, отдаляется. И вот только меняется план. Меняется план, елка, золотая карусель опять в кадре. Она идет с букетом белых цветов. И, да, интересный момент, цветы уже ходу дела стоят в вазе, проигрыш, актерская игра. И на самом деле... На самом деле не делают сейчас тоже в песнях достаточно большие проигрыши между первым припевом и вторым куплетом, но здесь он есть. И ну, странно, что они не показали, как она ставит эти цветы в вазу. Мне кажется, это было бы прикольно, не знаю, показать, но было бы как-то логично. Хотя, наверное, и так понятно, что она с ними идет и ставит их в вазу и ставит именно у окна. Вот сейчас она должна была, получается, их ставить для иллюстрации того, о чем поется. Ну, вот это движение чисто пугачевская, класс. Здесь, видимо, работал фен или вентилятор. Класс. Пугачева такая молодая. Какое было интересное движение рукой. Вот э, все на самом деле прямо в деталях. В деталях. Тюль. Боже мой, тюль у кого дома сейчас висит тюль, ребят. Так. Вот это уже мне что-то такое напоминает какой-то арт пошел это уже какой-то арт тюль не на самом деле мне нравится. и смотрите все в одной локации то есть все снимается реально в одной локации у кого-то дома, и вообще все круто. Хотя, если из окна на нее дует ветер, конечно же, это не настоящий ветер, это фен или вентилятор, ну, или что-то профессиональное, какие-то устройства, создающие ветер, то, конечно же, это павильон, наверное, студийный, ну, либо первый этаж. И тут она грустит, грустит, обнимается стюлью. И смотрите, только-только здесь... Угу, это особняк какой-то, особняк. Посмотрите, вот какой костюм. Колонны. На самом деле, мне кажется, такой особняк есть на ВДНХ. Я могу ошибаться. Ага, здесь она опять высматривает. Прячется за тюлью. Опять она дома. Непонятно, зачем она выходила на улицу в таком красивом одеянии. Так, стоп! Она разбросала цветы, получается, и они там все развалились, разломались. Она успела их собрать в тот момент, когда выходила на улицу, и сейчас вроде как обычный нормальный букет опять несет. Опять золотая карусель. Ну, как подсвечник это, наверное. Так, И что? И это, кстати, все. Ребят, и это, кстати, было все. Ну что же, я не знаю, как вам. Мне клип понравился. Конечно, есть какие-то вопросы вот с этими цветами, которые сами собой оказались в вазе. Потом они рассыпались по ней. Затем они опять оказались у нее в руках в приличном состоянии. Вот этот выход на улицу, что он собой символизировал, это вопрос. Ну то есть вроде бы она там его ждет у окна и все такое по тексту, но тем не менее был выход. И мне бы хотелось какого-то продолжения именно на улице, потому что весь клип по сути снят в одной локации. Вот есть у меня чувство, что это особняк на самом деле на ВДНХ. Но не уверен, не могу сказать, потому что очень э, не, небольшой кусочек нам показали в клипе. Поэтому могу ошибаться. Я думаю, где-то в Подмосковье какие-то вот могут быть такие еще локации. Наверняка это где-то здесь снимали, но не суть. Мне немножечко не хватило развития в этом клипе. Конечно, очень это странно смотрится по сравнению с тем, что делают сейчас. Но тем не менее, тем не менее, это имеет место быть. И я считаю, что Алла Борисовна вот своей актерской игрой, несмотря на вот эти вопросы, которые у меня возникли, она вытягивает этот клип. Хочется пересмотреть его еще раз, хотя бы из-за вот этого движения глазами, чисто Пугачевская рука, но. Для поклонников певицы, конечно, это замечательное произведение, ну, не знаю, понравилось вам или нет, пишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях и, конечно же, подкидывайте идеи, на кого мне еще прореагировать